Добрый день, дорогие друзья! Итак, пришла пора высаживать острые перцы. Февраль феврале это месяц для острых и для сладких перцев. Какие же сорта выбрать? Многие задают вопрос. И очень многие спрашивали, какие же выбрать перцы не очень острые. Вот мы, мы сделали такую небольшую подборку: перец Бикинью от э, фирмы Аэлита, перец спаньола от партнера, перец Шакира, перец э, острый венгерский желтый и перец Молния красная F1. Это перцы полуострые, то есть не сильно жгучие. Так что для тех, кто не любит слишком острые, вполне можно вот эти сорта высаживать. Дальше перцы уже идут острые. Вот новый мы будем сажать в этом году перец. Зуб акулы Айлита. Язык дракона тоже Айлита. Перец острый каенский евросемена и перец барани рог. Это острые перцы, ну такие, скажем, средние острые. Теперь для тех, кто любит острые и крупные перцы, вот здесь. Есть такой перец «Чилийская жара» и «Пламя дракона». Ну, а для тех, кто любит сверхжгучие перцы, конечно, перец «Хабанера». Итак, вы определились со своим выбором перцев. Напишите, а какие перцы в этом году острые вы будете сажать на своих грядках и участках. Итак, всего самого хорошего! хорошей рассады, отличного урожая. Подписывайтесь на канал. Мы всегда с удовольствием ответим на ваши вопросы. И желаем вам удачи. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч!